Доброго времени суток, дорогие друзья! С вами Лотникова Екатерина, один из руководителей интернет-проекта Корпорация Здоровых, Успешных и Свободных. И я рада вам сообщить о начале новой акции «Подарок от Replay. Подарок приурочен к предстоящему юбилею компании. Подарок гарантирован всем участникам акции. Стать участником акции вы можете совершенно бесплатно, если вы достигли 14-летнего возраста, независимо от того, в какой стране вы проживаете, на каком языке вы разговариваете. И, конечно же, предложение не подходит для тех, кто на данный момент зарегистрирован в РФ. Я вас поздравляю, друзья, вас ждут замечательные подарки. А сейчас давайте посмотрим на их перечень. Подарков 5. Первый – это возможность экономить семейный бюджет. В среднем такая экономия составляет за год от 300 долларов и выше. Это зависит, конечно же, от того, сколько вы приобретаете продукции. Второй подарок. Продукция компании Reflame Wellness нас Подарок на общую сумму около 250 долларов. Мы чуть попозже об этом еще поговорим. Третий подарок. Деньги. Да, друзья, вам подарят деньги. Четвертый подарок. Это уже серьезные деньги, вернее, ежемесячные доходы от двух долларов. И речь здесь идет о работе в интернет из дома с частичной занятостью в свободном графике обучения бесплатно. Обучение бесплатное в рамках интернет-проекта корпорация «Е». Подарок номер пять – это машина и квартира. Ну а теперь давайте поговорим более подробно о каждом подарке. Итак. Первый подарок – это экономия семейного бюджета от 300 долларов до невероятного количества долларов в год. Как это происходит? Дело в том, что каждый участник акции автоматически получает скидку на все продукты компании Ariflame и Wellness, равную 20%. Вы все наверняка видели каталоги. Вы видели, что ассортимент компании огромный. Это, пожалуйста, вам уход за телом, уход за лицом, парфюмерия, аксессуары, декоративная косметика и даже серия у нас. Да, друзья, это, возможно, новость для тех, кто давно не заглядывал в каталоги Арифейн. Есть такая у Wellness – это продукты питания, продукты для здоровья, для снижения веса, очень много-много-много всего интересного. Так вот, ваша цена будет на 20% дешевле, от даже скидочной цены каталога. Посмотрите на слайде. В каталоге цена самая скидочная 639 за набор. Ваша цена будет на 20% процентов Данная скидка вам предоставляется безвозмездно. То есть вы можете пользоваться с такой частотой, как вам нравится. И эта скидка предоставляется на заказ любого размера. Закажите вы хоть раз в год одно мыло. На это мыло вам будет скидка 20%. Подсчитано. Откуда взялись эти 300 долларов? Подсчитано, что если вы будете для своей семьи приобретать в то вы сэкономите на этих только 20% от 300 долларов и более. Если вы заглянете в розничную сеть магазинов, то продукция приблизительно такого качества стоит дороже даже цен каталога, а вы еще оценок каталога сможете сэкономить. Поэтому от 300 долларов и выше. Экономим за год. Что на эти сэкономленные деньги вы можете себе приобрести, решаете вы. Да? Кто-то наэкономит на телефон, кто-то на компьютер, кто-то на телевизор, а кто-то, может быть, полностью всю свою дружную большую семью переведет на продукцию «Орифлайн Велмос». И тогда за год наэкономить столько, что можно будет купить большой двухдверный холодильник со встроенным телевизором. Ну что ж, я думаю, с первым подарком разобрались. Обратите внимание, что... Безвозмездно, без обязательств вам эта скидка предоставляется. Второй подарок – это продукция, я уже говорила, на сумму около 250 долларов. То, что вы видите на своем экране, это для России. В разных странах ассортимент продукции, предоставляемых в подарок, разный может быть. Вот поэтому это нужно будет уже смотреть по факту, как станете участником. Кстати, стать участником вы можете по ссылочке, которая расположена под этим видеороликом. А я хочу обратить ваше внимание на то, что компания вам будет дарить те продукты, которые больше всего любят люди из вашей страны. То есть продукты, которые пользуются максимальной популярностью. Что еще очень интересно, то что этот подарок доступен тем, кто активно использует первый. То есть это в дополнение к первому. Третий подарок доступен тем, кто активно использует первый и второй. Да, друзья? Деньги в наше время дарят. И у нас есть два варианта получения денег. Первое это тарифы как vip клиента Эти деньги тут указали приблизительную сумму от 10 до 50 долларов. Кстати, если пересчитать на год, это, это даже больше, чем экономия. Это получается до 600 долларов в год. Так вот, эти деньги вам компания подарит как VIP-клиенту. Кто такой VIP-клиент, который пользуется первым подарком и. Вторым. то есть чем активнее вы переведете всю свою семью на продукцию Reflame wellness, тем больше денег вы получите от компании. Но, если вы присоединитесь к акции с помощью интернет-проекта Корпорация Здоровых, Успешных и Свободных его логотип вы сейчас видите на экране справа вверху, тогда сразу же мы начнем под вас строить структуру. Для тех, кто не знает, в Reflame можно зарабатывать деньги. Можно зарабатывать с помощью каталога. И вы, кстати, тоже сможете воспользоваться этой возможностью, если вас вот будет желание. Если нет, можете просто приобретать для себя. И вторая возможность ⁇ это получение денег за структуру под вами. Мы не знаем, захотите ли вы получать деньги за структуру под вами, но мы знаем одно. Как только вы присоединитесь к нам с помощью нашего интернет проекта мы начнем подвостроить структуру. А дальше уже решаете, хотите за это получать от 30 до 100 долларов в месяц? Получаете. Не хотите – не получаете. Кстати, при пересчете на год это 120 – это 1200 долларов. Вы уже все складываете? А я тоже сложила для вас. Посмотрите. Экономия семейного бюджета, продукция от компании, деньги от Арифлей и за структуру для тех, кто присоединился, а с помощью интернет-проекта корпорация ЗУС Посмотрите, суммарная выгода и экономия за год составляет около 2300 долларов. Кто-то мне скажет, да у нас средняя зарплата такая, а у кого-то меньше. А здесь вы можете просто наслаждаясь подарками, сэкономить, получить. Кому что больше нравится. Да, друзья, экономия это очень серьезные деньги, когда пересчитываешь на год. И хочу сказать, что в некоторых странах этот вид дохода облагается налогом. В наших с вами, в странах, налогом это не облагается. Так что пользуемся, друзья, пользуемся, пока есть возможность. Четвертый подарок. Это уже серьезные деньги. Это уже от 2000 долларов в месяц. Речь идет о работе в интернет. Работаете из дома, при свободном графике. Мы вас всему научим. Мы – это корпорация здоровых, успешных и свободных. На фото -а вы видите людей с такими некими картинками с цифрами. Это символизирует средний уровень дохода человека в месяц. И поверьте мне, большинство людей, которые здесь стоят, работают в интернете. Здесь есть участники интернет-проекта «Корпорация ДИО». Так что было бы желание, мы вас всему научим. Ну а те, кто активно использует все четыре подарка, Получают от компании машины, квартиры. Вот все много фотографий не поместишь на один сайт, но, пожалуй, две мне показали самые интересные фотографии на ваших экранах. Да, это участники нашего проекта. И вы тоже можете стать обладателями таких модных автов. А рефлейм это модно. Это написано на автомобиле мужчины. Ну что ж, давайте немножечко подведем итоги. Пять подарков выбрать вы можете. Любой. Можете один, можете просто экономить и все. Можете экономить так, чтобы получить второй. Можете экономить и получать подарки так, чтобы получить даже деньги. А можете параллельно начать обучаться и работать в интернете. Пожалуйста, что вы хотите решать только вам. Берите все. Я хочу сказать, что став участником данной акции, вы автоматически получаете доступ ко всем подаркам. А дальше уже вы решаете, что вам интересно. Так что брать будем, друзья. Для участия в акции «Подаря Котарифон» и получения подарка вам нужно обратиться к любому представителю интернет-проекта «Корпорация Здоровых Успешных и Свободных», стать, наконец-таки, участником акции или по ссылочке под данным видеороликом запомнить регистрационную форму и вы получите много положительных эмоций от получения подарков и общения с лидерами интернет-проекта корпорации «Азос» и лидерами международных компаний «Арифлэм». «Арифлэм» и корпорации «Азос» желают вам всем успехов, добра, счастья и позитивного настроения вам и вашим друзей. Здоровья всем, друзья! Пока-пока!